же сила заставляет птицу улетать на юг, пчелу строить геометрически правильные соты, бобра, бобра возводить плотину. Это великая неизменная сила наследственность. Записали? Наследственность. Алексей Платонович, по-моему, надо более популярно объяснить механизм наследственности. Когда-то люди на картах и по звездам пытались предсказывать судьбу человека. Когда будут окончены мои законы наследственности, то мы сможем не на кофейной гуще, а строго научно предсказывать существование и даже местонахождение того или иного вида растений. Правда? Алексей Платоныч, ну, вернулся Степан Николаевич. Я был прав, наше опровержение не будет напечатано. Вот как? Придется вам лично поехать в редакцию. Непременно поеду. Наташа, я вас жду. Что там такое? Вот и злой утверждает, что статья правильно критикует наш план. Я им объяснял, что гибель картофеля в жарких климатах это орешек, над которым ломают зубы сотни ученых десятки лет. А я работаю, работаю всего четыре года и не безуспешно. Допустим, что упрёк в адресе Николаевич правит. То есть как? Только допустим. Но меня обвиняют в обратном. Считаешь, что я в течение года не выполнил шести тем по пшенице? Я обращаюсь к партийному руководству. Моя работа, работа всей моей жизни, введение нелетающей бабочки, в статье поднимается на смех. Но ведь моя нелетающая бабочка, это реальный факт. Вот ее гусеница. Эта статья выпад против института в целом. Что вы, Алексей Патронович? В статье отмечает исключительную ценность лично ваших трудов. отдел зерновых прямо называет образцом. Меня удивляет, Алексей платон что вы так горячо реагируете на статью, а вас пишут только хорошее. Правда, напоминает об украинском хлопке. Нельзя требовать невозможного. Я закончил Коксагыз, работаю над цитрусами, окончательно редактирую законы наследственности, и на очереди у меня украинский хлопок. Мне какие-нибудь фокусники. Валя, картофель, <соединяющие> валя, хлопок. <соединяющие> Вы хотя бы выяснили имя таинственного автора этой статьи. Редакционная тайна, батюшка. Жаль. А я бы очень хотел посмотреть на него вблизи. Я могу это устроить. Что? Что? А что? Валя, автор. Вы? Я автор этой статьи. И не только не сожалею об этом, но очень доволен произведенным эффектом. Страна ждет от нас реальной помощи. Вы Возьмите Украину на Украину ждут обещанный нами хлопок пять лет, что же вы предлагаете ехать, Алексей Платоныч, ехать немедленно. Подготовить к весне опытные участки, ознакомиться с почвами, климатом, Ой. это нисколько не помешает вашим теоретическим трудам. Ну, что ж, пожалуйста, я не возражаю. <музык> У тебя академики были? Сейчас как уехали. Кто ты с ними поделаешь? И куда их, черт понес? На кривую балку, потом на богачивку. Они мне до зарезу нужны. С ними как раз отдам в академик. Большой профессор. Ну, махну на богачивку. Бывает здорово. землю провалились. Я на Кумова, а не на Богачивку. Я на Богачивку, они а не, не знаю куда. Э эй, Трофим! Заснул! Как ты думаешь, Трофим? Выживут наши хлопчаты. О а чем умни? Если свой край засудишь, смотри. Ну... Эх, грозы бы не было. Ай да яблочки! Алексей Платонович, на минутку, остановите! Не стыдно, Степан Николаевич, яблочки воровать? С малых лет приучен. Наташа, айда! да! Алексей Пацанович, а вы идите сюда. Пожалуйста. Благодарствую. Граждане! Эй, граждане, подождите! Кажется, попались. Не бежать, не бежать, как будто гуляем. Здравствуйте, граждане. Пожалуйста, не беспокойтесь, мы заплатим. Для чего платить? Плакат читали? Какой плакат? А ну идем. Яблоки пробовать, пробовать. Разрешает совсем для обмена опытом, опытом. За заведующего хатой лаборатории Макара Нечая, по нас нечай. Я. И писал тоже я. А Макар ⁇ это мой сын. Пожалуйста. О, большое спасибо. Это что? граждане Плаката не читали, охрадёте! А, а ну, давайте назад! Дед, это академик Адамов! Вы Адамов? Берите, пожалуйста! Вот неувязка! Мой Макар очень хотел с вами поговорить! Со мной поговорить? Ну, когда-нибудь поговорим! Гражданин профессор! Опытный участок погибает! Опытный участок чего? Бавовный! Хлопка? Конечно, хлопка! Хлопка. Надо посмотреть Алексей Платон! Алексей потом же действительно не надо! Ну что ж, я не возражаю. Дед, показывай дорогу. Адамов, не чай. Академик Оленин, профессор Горский, аспирант Владимиров, аспирант Стахова. Очень приятно. Прошу вас. Хлопок. И неплохой. Я писал вам, Алексей Платонович, насчет хлопчат. Нежные, боимся, перенесут ли Холод. Молодцы! Прямо молодцы! Почему вы взяли только один сорт? А на что много? Самый подходящий мы взяли для переделки. Для переделки? Для переделки. До посева мы дали себе нам столько тепла, сколько не додает наше украинское солнце. Хлопок пробутонировал, процвел. И вдруг заморозки. Ваша удача случайность, если у вас и образовалась заслуживающая некоторого внимания и форма. Она погибнет через два-три года. Вы пытаетесь сделать то, чего не допускает современная наука. Переделать наследственную природу растений нельзя, поймите. Но в жизни растения изменяются. Дарвин и Мичурин доказали зависимость растений от внешних условий? Растительный мир изменяется по внутренним причинам. И воздействие на него человека возможно только в рамках допускаемых наследственных. Человек должен изучить внешние и внутренние причины и должен научиться воздействовать на природу и на наследственность. Простите, ваше образование. Агроном. Рекомендую прочесть ряд книг. В частности, мою генетику, чтобы вы поймете, что ваши мечты нереальны. Наташа, напишите, товарищи, Адаму генетика для агрономов. Постараемся помочь, все, объясняйте. Что вы делаете, вы с ума сошли? В России, кипю. Во Франции лягушек. В Италии ел спагетти. А вот украинское блюдо... Галушки? Галушки. Галушки ем в первый раз. Оказывается, очень вкусно. Кушайте на здоровье. Зашиптали про деревни, урожаем густый, урожаем Здравствуйте. Приехали очень хорошо. Ну как ваши хлопчата? Привез семена. В вагон. Вот. О, -о, О. Ну хорошо. Пройдите в 153-ю комнату, а я буду Алексей Платонича. Вежливо и строго научно. В чем дело? Здравствуйте. Макарний чай, помните? А, да-да, пожалуйста, пожалуйста. Я вас не узнал. Дождь, ночь. Из Наркомзема. Предлагаю доказать нам садить Ну что ж, присылайте семена. Присланы? Мы постараемся размножить ваши семена. Правда, из этого не дашь более 10 километров. И полгода через два. Что? Простите. Мне надо 100 килограмм через 7 месяцев. Сам 3000 к весне. Что? Для этого необходимы особые условия. Особый режим света, тепла и темноты. Я вам расскажу. Пожалуйста. Нас обвиняют в медлительности, в отставании от жизни, в том, что мы заперлись в кабинетах. Да, мы заперлись. Но заперлись для работы. И сегодня я могу это доказать. Мои законы наследственности готовы к печати. Дорогой друг мой, от всего сердца поздравляю. Поздравляю, Алексей Платон. Значит, теперь мы владеем ключом для разгадки явлений наследственности. Мы сможем заранее предвидеть сорта и их пригодность для любого района. Безусловно. Украине нужен хлопок? Пожалуйста. Наташа, дайте макет. Очень интересно. Вот он, Ох. сверхранний, высокоустойчивый, с огромными коробочками. До ста штук вместо двадцати обычных. За качество волокна я назвал его серебряным. Браво, браво. Это только одна десятая натуральной величины. А сделано как? Неужели сам? Наталья Николаевна. А -а -а. Первый урожай серебряного хлопка моему ближайшему другу и помощнику. О. Как же получить практически ваш серебряный хлопок? А теперь надо только организовать экспедицию в Афганистан и в Египет и привести его, так сказать, про бабушек и про И через какие-нибудь 5-6 лет поля Украины будут иметь замечательный серебряный хлопок. Да-да? Разрешите эти Алексей Платоныч, вот товарищ и чай. Так вот, товарищ не чай. Помню, помню. Грозится за зиму размножить семена хлопка трижды сам три тысячи. Это интересно, Алексей Платоныч. Трижды сам три тысячи. Ну да. Вот этому профессору хватает 20 урожаев на всю жизнь. А мне надо 500. Ну что ж. Попробуйте. Кстати, вы прочли генетику для агрономов. Я прочел все ваши труды, Алексей Платонович, и со многим не согласен. Там многое противоречит Дарвину и Энгельсу. Вот как. Категорическое условие. В теплицах института применять только наши, строго научные методы. Никаких фокусов. А насчет ваших несогласий и противоречий, ну хоть напишите статью, почитаем. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста. разведа чернозем вот у нас на украине чернозем снал бы из дому землю привез тогда осенью я первый раз была на украине какая изумительная расцветка листвы от изумрудной до пурпуровой весной красивее когда вишня цветет яблоня шторы на окна просил пять служебных записок написал вы помните пророческие стихи Шевченко? Будет бита царя мстейная жита, а люди вырастут. умрут ненарожденные царята, и обновленная земля врага изгонится под и будет мир, и будет ширь, и будут люди на земле. Хороший перевод. На этом столе надо переменить всю землю. Прошу вас распорядиться. И насчет штор. Я никак не могу вспомнить слова песни, которые пели тогда ночью. М -м -м -м. Мелодию помню. А вот слов нет. Вие витеры высокой длинного, Нахиляясь, а вы волови. Сяк я скучаю, я скучаю в вами гору, И сказать не, не могу. Как я скучив, я скучив, лавинко, и сказал: "И не вольжу тоби". Дядю, Галя, приехали вся бригада. Хорошо. Добрый день. Знакомьтесь. А да, вы знакомы. Наталья Николаевна у нас была. Макар Афанасьевич, так я распоряжусь насчет земли и шторм. Ну как, хорошо? Кто? До теплицы. А, очень хорошая. Когда сеять будешь? Если лампы дадут завтра. Галочка, помогай землю проверять. Ну, вы тут проверяйте землю, а мы пойдем перекусить в дороге. Как ты думаешь, Трофим? А чому мне? Як я скучив. Як скучив, Галинко. И сказать и не может они. Соскучился. А с другой песни поемся. Ну, галочка ты моя. Ну, галочка. Смотри, Макар. Думает, я к так может до чужих пор есть? Да она мне. Она мне в работе помогает. Смотри. Степан Николаевич! Кто там? У меня к вам большая-большая просьба. Ах, это вы, Наталья Николаевна, очень кстати. Выньте мне, пожалуйста, часы. Пожалуйста. Снимите мне очки. Не пора ли обедать? Пора. А у меня опять огорчение. Что такое? Розовый эпикур тоже не дает здоровых клубней в режиме южных районов. Везде дает, а на юге гибнет. Что вы говорите? Да, Степан Николаевич, мне нужна хорошая земля для Что ли достала, лампы достала, а насчет чернозема украинского, отдел снабжения говорит, что только через неделю. Пожалуйста, голубушка, берите. А когда он сеять будет, меня крайне интересует, что у него выйдет. Извините. Пожалуйста. Мне нужен завхоз, а он в главном корпусе. Была, сказали, в теплицах. Если вы насчет земли не беспокойтесь, я уже достала. Нужно только взять рабочих. Зачем рабочих? Сами возьмем. О, какой у вас хороший картофель. Это из Мадагаскара. Это из Сан-Франциско. А вот этот красавец из Южной Америки называется «Подарок земли». Совершенно случайно на базаре у индейцев купил. Степан Николаевич обладатель мировой коллекции. Коллекция-то мировая. А вот с болезнью картофеля справиться не могу С какой болезнью? А вот, изволите ли видеть, в южных районах гибнет картофель Простите, Степан Николаевич Здравствуйте Не всегда гибнет То есть как? Я получаю сведения со всех концов мира Даже мой лучший сорт подарок земли Сорт, получивший международные премии Сорт, утроивший урожай в Белоруссии и на Урале Не выжил на Украине более двух лет А вот батька привез вам подарок земли Прекрасно чувствующий себя у нас на юге Украины. Подарок земли? Мой подарок земли на Украине? Безусловно. Вы открыли причину болезни? Ну, ну, рассказывайте скорее, как вы его вылечили? Никакой особой болезни картофеля нет. Позвольте, а носители таинственной болезни, нефильтрующийся вирус, не существует. Как? Дело оказалось гораздо проще. Мы с батьком долго наблюдали за картофелем. И приметили. Чем теплее при посадке, тем ему лучше. А чем холоднее при клубнеобразовании, образования, тем ему еще лучше. Ну, это не новость. Вот мой макар и сказал. Давайте тату посадим картошку в июле, когда жарко. А клуб припадет на сентябрь, когда прохладно. И посадили. И взяли мы с чвертки, а? 222 мешка. Вот она наша летняя посадка. Тату! Покажите в нашу картошку. Экспонат, ласка. Вот она, наша картошка. Такой она была. А такой стала после нашего мероприятия. Степан Николаевич, что же это? Неужели это так просто? Нет, нет, не может быть. Не верю. Вы понимаете, не верю. Ошибка. Неправда. Вы меня обманываете. То есть, как обманываем? Мы обманываем науку, Это действительно просто. Просто до гениальности. Черт его знает. То ему лампу, то ему шторы. Я не понимаю, Алексей Патронович. Почему вы разрешаете ему фокусничать? Мало этого. Теперь вы организовали курсы для бригадиров. Какое-то нашествие самоучики и дилетантов. Нет, нет, ошибается, Ван Михайлович, нам нужны новые люди. Ученики, которые будут продолжать нашу работу. Опыт и нечаян настолько интересны, что некоторые ваши сотрудники целые дни проводят в его теплице. Наркомзем! Наркомзем! 33-й ну как колхоз Перекоп, получили? Хорошо. А червоный стяг отказывается? Почему? Так. Отказывается сеять. Телеграфьте червоному стягу. Семена прошли госсорт испытания, сеет настаиваем. Но ведь семена не прошли испытания. А что, прикажете ждать после лет? Напишите гарантийное письмо. Да-да. Но ведь Алексей Платонович будет вас Нет, Нет-нет-нет-нет, но это другое дело. Дайте мою подпись, я подпишу сам. Макар Афанасьевич, это большой риск, огромные убытки в случае неудачи. Неудачи не должно быть. Для сравнения с Украиной надо послать семена двум трем точкам Туркмению и Узбекистан. Это верно. Да. Алексей Платонович. Да, я. Макар Афанасьевич, мы хотим пригласить вас на встречу с американцами. А они по-русски разговаривают? Во всяком случае, меньше, чем вы по-английски. По-английски? Знаю одно слово. Гудбай. Ну, ну не скромничайте Я читал ваш прекрасный перевод из Сбербанка. Благодарю. Леонидич, я настаиваю, чтобы не чай был на банкете. Мы должны знакомить иностранцу с нашими молодыми учеными. Хорошо. На чем мы остановились? На влияние глубины заделки семян на зимостойкость. Я подробно ознакомился с работами профессора Власова и нахожу, что он очень интересно и правильно подошел к решению. Отлично. Вопрос имеет? Большое практическое значение. Наталья Николаевна, как у меня костюм? Приличный, а? Приличный, а что? Да вот звонил Алексей Платонович насчет банкета с американцами. Для банкета нужен черный костюм. Новые радости. Червоный свит тоже отказывается сеять. Тоже телеграфти, тоже карантийное письмо. Макаров, А успеют, а? Что? Шить для черный костюм. Ну, надо съездить к подмову. Да некогда. Ну, их черту этих американских дядюшек. Нет, надо быть. Я очень хочу, чтобы вы были. Я вам помогу, сниму с вас мерку, слежу к портному. Ну что вы, что вы, Наталья Николаевна. Я в крайнем случае попрошу Тата или Галю. Ну у них зачет, У меня знакомый портной. Жаль, сантиметра нет. Сантиметра? Сантиметр. Можно веревочкой? а? Прелестно. Держите. Поворачивайтесь. Запоминайте. Длина пиджака, первый узелок. Какие сведения о посеве хлопка чая. Плохие. Плохие? Ряд агрономов боится нового дела. Мне об этом сообщил профессор Горский. Сообщил чуть ли не с радостью. Вот как? Четвертый. Попросите ко мне профессора Горского. Терпеть не могу, когда личные отношения переносят на деловые. Длина рукава. Третье взяла. Макар! А, так я поеду. Добрый день. Добрый день. Ты тут здорово занят. Ну что ты, Галочка. Наталья Николаевна снимала мерку. Мне нужен черный костюм. Понимаешь? Понимаю. Грамотная. Экзамен сдала? Ну, отлично куди Галочку. Что случилось? А Тата и Трофим, сдали экзамен. У него хор, а у меня Уд. Спутал генотип с фенотипом. Ну ничего, ничего. Просил наших летних посадок спросить. Они а все. Генотип, да фенотип. Вот что. Вы и вся бригада срочно едете домой. Нельзя. У нас еще генетика. Дадите осенью. Почему чему Надо ехать руководить посевом. Ряд колхозов отказывается сеять наш хлопок. Надо сеять, во что бы то ни стало. Я не поеду. Знаю, почему отправляешь. Я говорю, поедешь. Дело требует. Понимаешь? Дело. Нет, я понимаю. Я понимаю. Аршрут этой труднейшей экспедиции по Египту и Афганистану составлен нами при непосредственном участии наших дорогих гостей уважаемого доктора Хьюз и его ассистента, господина Тока. Мы уверены, что ученые всего мира окажут нашим товарищам такое же внимание и содействие, какое оказали господин Хьюз и его спутник. По поручению доктора Хьюз перевод его речи. Прошу вас, товарищ переводчик. Уважаемые госпожи, господа и глубоко уважаемый директор института господин Адамов, от имени Чикагского института ботаники я поздравляю вас с выходом в свет вашего капитального труда Законы наследственности. Несмотря на протесты некоторых членов Международного ученого комитета, высказанные по соображениям ненаучного порядка, жюри постановило включить законы наследственности. 10 кандидатур на соискание ежегодной премии имени Менделя. Вот это здорово! А как же теперь будет с моей статьей? Будь спокоен. От имени уезжающих разрешите поднять бокал за нашего дорогого, любимого учителя Алексея Платон Чаадамова. Ура! Алексей Платонович, а теперь пора и потанцевать. Он мог бы дать ценный совет. А у меня нечего демонстрировать. У меня еще нет серебряного хлопка. Это жаль. Том привезти из Египта, Наталья Николаевна. <музык> Простите, Макаров мне сообщили о каких-то гарантийных письмах колхоза. Я дату уезжаю и хотел бы знать. А вот приедете, тогда и узнаете. Just by Я? Как всходы? Очень хорошие. Как думаешь насчет подкормки? Начинайте до бутанизации. Приехать-то ты сможешь? Не могу. Некогда. Некогда. Ты чего не пишешь? Галочка. Здравствуй, Галочка. А ты почему не пишешь? Некогда. Ну что же ты злишься? Да, вижу. Наталья Николаевна, тебе привет передает тебя крутится. Ну перестань, перестань, лепетуха. Я лепетуха. Макар. Целую. Макар. Ехать надо. Соскучился. Макар! Макар. Гавочка, что случилось? Не любить. Не любить. Не придет говорить. Занят говорить. Брешет не хочет. Ну что ты, Галочка! Да, я здесь. Пожалуйста. Алло, Алексей Платонович. добрый вечер. Наталья Николаевна, я вас жду. Хорошо, приду. Простите, я немного задержалась. Ну что вы, Наташа! Будут какие-нибудь распоряжения? Я хотел поделиться с вами радостным сообщением из Египта. Что, найден серебряный хлопок? Нет, пока еще нет, но Иван Михайлович пишет, каждым днем крепнет уверенность в нахождении серебряного хлопка. Он просит продлить командировку еще на один месяц. Простите, Алексей Платон, что я, ваша ученица, решая сдавать вам советы. Пожалуйста. Мне кажется, вы слишком доверяете Горскому. Иногда такие помощники и друзья опаснее самых страшных врагов. Что? Именно благодаря Горскому эта ужасная статья не была напечатана? Какая статья? Чья? Макара чай. Статья, в которой Менделе, Дефриза и Моргана чай называют гадалками на кофейной гуще. Все их учения метафизической поповщиной, А мои законы наследственности... Коровыми. Эта возмутительной статья не была напечатана только потому, что именно Горский своевременно предупредил меня. Я ездил в редакцию, хлопотал. Нет, Горский очень преданный мне человек. Я не читала этой статьи. Это новость. Вам я ее могу показать. Полюбуйтесь. Опять не спишь, полуночный. Можешь организовать свой рабочий день? Вот возьмись меня пример. Я уже дома плю. Ты что тут пожар устраиваешь? Да, да, пустяки. А, у меня к тебе дело. Ты чем занимаешься? Да вот читаю статью, так бы сказать, моих единомышленников за границей. А -а -а. Знаменитые абатцы, мракобесоки, гей, резко выступают против Адамова, критикуют законы наследственности. Ну ясно, не хочешь, чтобы премия Менделя досталась советскому ученому. Так, воображай, как завоит абат, когда появится твоя статья. Кстати, где она? А вот. Да что? С ума сошел? Придется восстановить. Я не могу помогать мракобесам. Ты пойми, ты борешься против Адамова как ученый, они а как политические шапки. Твоя статья должна идти к всесоюзной конференции. Я статью не дам. Смелая статья. Резкая, спорная, но очень честная. Дайте мне ее. Зачем? Неужели вы хотите? Наташа, вы против меня? Что вы, что вы, Алексей Платонович, мы все за вас. И ваш лучший ученик Макар Нечай. Спокойной ночи! Наташа! Наташа! Доброе утро, я Наташа, вы мне очень нужны. А вы мне? Я пришла, чтобы передать вам вот эту статью. Какую статью? Статья Макара. Откуда она у вас? Макар жег кардинал не хотел я устанавливать. Я правильно критикую ошибки Адамова, она должна быть напечатана, даже если это будет тяжело, Алексей Платонович. Молодец, Наташа, честное слово, молодец. Статья будет напечатана. Илья, ты приехал? Мне надо с тобой поговорить. Пожалуйста. Степан Николаевич, и вы, вы здесь? Ну как же я мог не приехать? Ну? Кто теперь будет платить по гарантийным письмам? Я был так уверен. Мы осмотрели поля. Хлопок очень плохо. Вот твоя уверенность. Ну ладно, а твоя и моя ответственность потом. А сейчас надо решать. Срочно решать. Как спасти хотя бы часть урожая? Я испробовал все. Подкормки, поливы. Я советовал со случими хлопкоробами. Я писал в Туркмению, в Таджикистан, в Узбекистан. Ясно одно. Нашему хлопку не хватает соков. крови. Эх, если бы можно было сделать переливание крови. Или чтобы соки шли только на питание бутонов. Это было бы замечательно. Верхушка хлопка отнимает огромное количество соков у бутонов. Это дармоед. А что если верхушку Ломать Позвольте Позвольте Лет 15 Нет 20 тому назад Адамов предлагал так называемую чеканку Но по-моему никто никогда не проверял ее на практике А вот и проверим Опять будем выдавать гарантийные письма Если понадобится Будем выдавать потратить столько времени, выбросить на ветер такие огромные средства, расхвастаться перед всем миром. И в результате перспективы трансплантации хлопчатника из обследованных нами районов Египта могут быть окончательно реализованы лишь после детального обследования этих районов новыми экспедициями. Новыми экспедициями. Это все, что он привез. Какая-то египетская... С чем? С чем, я вас спрашиваю, я приду на конференцию? Позвольте, позвольте. А ваш ваши нос, ваши замечательные цитрусы, ну и, наконец, ваши законы наследственности. Законы наследственности. Покорно благодарю. Получить новую порцию оскорблений от Нечая? Нечая не будет на конференции. Не будет? Почему? Он остался работать на полях. Хм. считает опавшие бутоны. Спасает урожай. Мы решили применить чеканку. Чеканку? Он сошел с ума. Немедленно остановить. Хью сбился с чеканкой несколько лет и потерпел полное поражение. И чай хочет окончательно погубить свой хлопок. Сейчас же молния. Поздно. Позавчера на рассвете началась массовая чеканка. Позавчера? Я заканчиваю, товарищи. На сегодняшний день мы, к великому сожалению, еще не имеем практического подтверждения наших теоретических прогнозов. Но мы не можем и никогда не будем насиловать и коверкать природу. Мы глубоко уверены, что рано или поздно она сама добровольно отдаст нам свой лучший плод – серебряный хлоп. Товарищи, по плану у нас перерыв, но для внеочередного заявления вы решили предоставить слово профессору Головину. Слово имеет профессор Головин. Товарищи, мы не можем обойти молчанию эту возмутительную статью, этот безобразный выпад против уважаемого Алексея Платоновича. Мы протестуем. Не найдется ни одного ученого, который бы подписался под этой позорной статьей. Не найдется. Найдется. Найдется. Вот. Найдется. Вот видите, нашлись. И еще найдут. Есть советские ученые, которые просят вас, профессор Головин, не говорите от их имени. Я говорю от имени тех ученых, которые достойны носить это звание. Вы говорите от имени тех ученых, которые всю жизнь выводят нелетающую бабочку. <плес> это символ! Моя нелетающая бабочка реальный факт. Гусеница уже превратилась в куколку. Я вам докажу. Пожалуйста, я вам докажу. Новый Товарищи, товарищи, мне трудно говорить, мне очень больно, но я считаю долгом, своим долгом заявить. Эта статья открыла мне глаза. Я целиком присоединяюсь к заявлению профессора Ленина. Вот это здорово! Ах, сутенцы! Давайте разберемся. Разберемся по-честному. Мы только декларируем, только обещаем. Наши экспедиции не привезли серебряный хлопок. Это вы не привезли серебряный хлопок. Он существует. В макете! Под стеклянным колпаком! В под стеклянным колпаком! Кто это говорит? Это Иван Михайлович? да-да! Ваш ученик, профессор Горский. А в то же время автор этой статьи Макарный чай дал ряду колхозов Советских Республик новый вывезенный в сорт хлопка. Мы этого еще пока не видели. Увидите, не забудьте очки. Тише, товарищи, тише, тише. Профессор Головин, я прошу русских успокойся. Я создаю себя полномочий делегатской конференции. Кто же дал ваш нечай науки? Хотя бы лети посадку. Это недоказанная гипотеза, гипотеза, которая нуждается в проверке. А Не то это правильно, а наши колхозы уже давно собирают урожай нового картофеля. Мы имеем сведения, что хлопок нечаянно гибнет, наблюдается массовое опадание бутонов. Это неправда. К это правда. Так вот да, почему он так мне жизненно уехал Прошу слова Слава представляется товарищу, товарищу Владимирову Товарищи, товарищи В отличие от большинства ораторов, я очень рад, что сегодня в зале такое оживление. Это совещание и особенно статья Макар Нечаян лишний раз доказывают, что в нашей науке существует два лагеря, два направления. Хостное, консервативное, замкнувшееся в скорлупу академических мундиров и передовое, революционное, ломающее все преграды на своем пути. И эти два направления сталкиваются, борются. Это хорошо. В борьбе рождается истина. Молодая советская наука училась и будет учиться у лучших представителей старшего поколения. Да и при чем тут возраст, когда уберенные сединой Дарвин, Семирядев, Мичурин, Павлов, Толковский удивляли мир смелостью своих юношеских вертаний, силой и мужеством, с которыми они отстаивали свои новаторские идеи. А когда ученый боится смелых экспериментов, когда он трусливо прячется за корешками пыльных флянтов, это означает его творческое бессилие, это неумолимо ведет его в творческий тупик. Наш уважаемый Алексей Платонович глубоко ошибается, когда говорит, что мы насилуем природу и издеваемся над ней. Нет, мы уважаем природу, мы ее любим. Да и как могут не любить природу, землю те, которые родились на этой земле? и умирали за нее. Те, которые строят на этой земле свою прекрасную радостную жизнь. Но как недорога нам природа, мы не должны ждать ее милости. Наша задача — взять их у нее. Так учил нас Мичурин. Не к лицу советскому ученому раболепно снимать шляпу перед таинственной знакомкой природы. Надо переделывать ее, подчинять ее интересам человека. Так пишет Макар Нечай. У Макар не чай, могут быть ошибки, могут быть неудачи. Моего путь это путь советской науки, победоносный путь, который указали нам гениальные ученые Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин. Иван Ильич, откуда вы знаете, что хлопок нечаян гибнет? Я не желаю с. Алексей Платонович больен. Мы по поручению президиума конференции. Он никого не принимает. Мне необходимо видеть Алексея Платоновича. Мы настаиваем. Хорошо? Спрошу. Алексей Платонович может принять только одного товарища Владимира. Наташа, не горячись. Обязательно меня подождите. Зачем вы пришли? Зачем вы пришли ко мне, Алексей Платонович? Алексей Платонович, конференция единогласно выбрала вас главным экспертом. Необходимо немедленно выехать в районы, оценить хлопок на корню. Ваше распоряжение предоставлен самолет. Никаких самолетов. Вот мое заявление об уходе. Это не ваша рука, Алексей Платонович. Алексей Платонович. Добрый день. Алексей Платонович. Здравствуйте. Для спасения вашего хлопка вам понадобилась моя наука. Но бутоны хлопка опадали только потому, что я размножал семена по вашему методу. Мой метод чистых линий принес мне и институту мировую славу. Мои законы наследственности удостоены премии Менделя. Я не гонюсь за мировой славой. Я просто работаю. Разрешите показать нашу работу? Пожалуйста, прошу вас. Прошу вас. Товарищ Кирилюк, давайте. Скороспелый для северных районов. Гибрид Упланда и Гузы. Очень устойчив против болезни, особенно гамозы. Американцы потерпели с ним неудачу. Знаете? Читал. Мы получили вегетативный гибрид путем прививки. И его скрещивали. Ах, вот как! Любопытно. Правда, еще нужно крепко поработать над скороспелостью? Обязательно. А это что? Хлопок на солонцах. До мелиоратии, после. Прекрасные рецепты окультуривания почв дал Степан Николаевич. Ну-ну, вместе, вместе делали. И, наконец, наша гордость. Первые шаги. Советский цветной хлопок. Тут еще много работы. Слушайте, Макар Афанасьевич, вы хотите совершить революцию в науке? Не слишком ли много для одного человека, даже если он талантлив. Революция совершает народ, а народ гениален. Мудро. Очень мудро. Она начинает шевелиться. Пишите. Уважаемый господин Хьюз, я благодарю вас за лестные предложения, но не могу принять его по той причине, что я не просто ученый, которому безразлично где и с кем работать. Я русский ученый, я советский ученый. Вы совершенно просто думаете, что меня травят, что мне мешают работать. Мы спорим, мы боремся, мы деремся, но это не капиталистическая конкуренция, а социалистическое соревнование. Наш спор — это только веха на пути движения вперед нашей советской науки, науки моей Родины. Да-да, науки моей Родины. Отпись, отправьте немедленно. Будут еще распоряжения, Алексей Платоныч. Вам можно, Алексей Платоныч? Так вы уже вошли. Телеграфируйте в Академию, что Макар Нечай дал хлопок Украине. Хорошо. Кто? Что кто? Кто дал хлопок Украине? Макар Афанасьевич Нечай. Я видел замечательный хлопок у него на полях. Но ведь бутоны его хлопка опадали. Урожай мечая погиб. Я предупреждал, что нельзя верить этому шарлатану. Я немедленно сел в поезд. Я решил, во а что бы то ни стало найти ваш серебряный хлопок. Я решил загладить свою огромную вину перед вами, мой учитель. На этот раз мне повезло. Я нашел ваш серебряный хлопок, Алексей Платонович. Ну ты как, Степан Николаевич, пойдем навести Максим Платонович? Не пойду. За 20 лет дружбы на лестнице оставил? Не пойду. Да пойдем. Ведь вы его любите. Возьмите, Ситвер. телеграмму макарни чай дал хлопок Украине молодец вы рад за Макара? За Алексея Платоновича. Ну да как же? Пойдем? Навестим? Пойдем. Алексей Платонович, вам гости. Ходите, друзья, входите. Почему вас активного? Какой чудный закат! Здравствуйте! Здравствуйте. Добрый, вечер. Добрый вечер! Добрый вечер! Спасибо! Будь ласка! А -а -а. Что это? Откуда? Поздравляйте! Все поздравляйте нашего дорогого учителя! Вот, пожалуйста! Его гениальная теория подтверждена самой природой! Это серебряный хлопок, Алексей Платович. Все признаки налицо! Не узнаете? Это серебряный хлопок Алексей Платонович. В своей ошибочной статье вы уверяли нас, что он не существует. На таких ошибках приятно учиться. Простите, а где он обнаружен? В дальнем кишлаке Узбекистана. Кишлак Откуда вы знаете? Конечно, знаю. Ведь мы посылали туда наши семена. Макар Афанасьевич, этот хлопок тоже ваш. Он сделал то, что вы предсказывали, Алексей Платонович. Да. Сегодня самый радостный день моей жизни. Найден серебряный хлопок. Да-да, пока Адамов мечтал о том, что природа сама добровольно отдаст ему свой лучший плод, Нечай взял его у природы. И сегодня мы все радуемся этой Огромной победе. А, Иван Михайлович, где вы пропадали? Голубчик, большие новости. Адамов признал нечая, а я вывел гелетающую бабочку. Вот она. Улетело, все улетело. Эх, вы, нелетающая бабочка. И я тоже. Позволь товарищи, пожелать вам столько неудач, столько ошибок, Сколько останется капель в этом бокале! За новые споры, новые драки, новые победы! За полное торжество человеческой мысли! За наших дорогих, горячо любимых помощников! За Наталью Николаевну и Галину... Галину... Да просто Галину! За нашего дорогого дедуся, Панашу Тимофеевича! Против! Как ты думаешь? О чем угни? Ну что, яблоки воровать? С малых лет приучен. Смотрите. Звезды указывают путь человечеству. Кремлевские звезды.